Поэтский привет Донбассу. Сегодня никто не убит, Сегодня никто не убил, И завтра бы продержаться, И завтра бы устоять, Так важно и завтра сказать, Сегодня никто не убит, Сегодня...